Всем привет! Сегодня мы построим у робота коробку Эту идею я увидел у одного зарубежного ютубера Я его усовершенствовал и постарался сделать простым для вас Ссылка на видео есть в описании А перед тем как начать туториал, посмотрите что он умеет Время туториала Будем строить на высоте 10 блоков Строим платформу четыре на четыре блока. Вверх поднимаем стенки на четыре блока. Верхней платформу отключаем коллизию. Чуть левее центра ставим поршень, и с другой стороны точно так же. Длину поршней ставим на 8. Ставим смотрящие вниз сервоприводы. У этих поршней ставим длину 5 блоков, я решил сразу покрасить все это. Один поршень ставим внизу. У нижнего поршня ставим длину 7 и строим голову. Сверху ставим поршень и у него длину ставим на 7. По бокам ставим два северопривода, чтобы получить северопривод Выпускаемся вниз в магазине и покупаем вот такой вот набор с колесами. Тут дают два сервопривода. Мовой ставим на 0.5 и устанавливаем еще два поршня. Их длину ставим на 5. Сейчас построим им опоры, чтобы они не падали. У всех блоков, которые я выделил, отключаем коллизию. Выделяем другие бойки и у них включаем прозрачность на 100% У всех этих механизмов, которые я выделил, нужно отключить коллизию. Это нужно, чтобы робот поместился в коробке. глаза я их буду строить из неона чтобы цвет не был таким ярким нужно его сделать потемнее задвигаем их внутрь чтобы они не отвалились Строим еще несколько опор. Ставим здесь титановые блоки. В каждую сторону расширяем их на 3 единицы. Немного оттягиваем от ног, чтобы опоры не мешали ногам. У пластика отключаем коллизию и включаем прозрачность на 100%, а у титана только прозрачность. Сзади ставим мотор, включаем у него прозрачность на 100% и отключаем коллизию. В кабине ставим кресло пилота и начинаем привязку. С помощью гаечного ключа выделяем все поршни и двигатель сзади и отвязываем их от кресла пилота. И не трогаем сервоприводы. Чуть сзади головы ставим кнопку, к ней привязываются все поршни. И его нужно отвязать от двигателя. Ставим еще одну кнопку, к которой должен привязаться двигатель. И еще проверьте, чтобы у вас была коллизия. У нижних сервоприводов, включающий момент, ставим на зеленый. Крышу задвигаем в стенки. Спереди устанавливаем стекло, у... у стекла и блока под ним отключаем коллизию, чтобы мы без проблем могли заходить в робота. Чтобы передвигаться нужно включить двигатель. Если нажать на верхнюю кнопку, то мы трансформируемся. Все, наш робот готов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии. Всем пока!